Все, ребятки, пожалуйста, не удачи. Куда мы едем? Конечно? Не знаю. Вы видели, что было? Привет, привет. Сегодня папа день рождения. Я делаю сюрприз. Я еще приготовила очень крутой рэп. И когда он придет, я выключу свет, он сидит, я включу музыку и будет рэп. Я все потому что папа же должен скоро вернуться. В общем, надо делать. Я клавиатуру себя. USB... Клавиатура. Я потом ножкой нажму кнопку. Так что. Все, ребятки, пожалуйста, не удачей. Тут есть кто-нибудь? Ого, убивай себе, красава! И тогда вы Ты думаю я не помню, не помню, не знаю, какой сегодня день. Тебя не поздравляю. С твоей рождения я для тебя этот rap читаю. Прости, волнуюсь очень, но ну прямо очень, но впрочем поздравления принимай от своей дочери. Прости, волнуюсь очень, но ну прямо очень, но впрочем поздравления принимай от своей дочери. Желаю тебе счастья. И в жизни бодрости надежды Ты слезы лишь от радости и мечты Сбываются по явности везенья Тебе, папа, в этот день В этот день рождения Но я не просто так желаю, а души Но я не просто так, подарок мой прими Нет меня одной, а тысячи совет С днем рождения, папа С днем рождения, мой отец Вот это круто, реально было, блин Спасибо Нет. Вот это реально вообще Бомба, блин Как ты додумалась Скажите, тебе понравилось? Честно? Я честно, и не обижусь Честно говорю, вот так вот Просто супер, реально, очень круто Лера, в первом видео ты меня в том году поздравляла Ну реально было классно Но это, это вообще просто, вообще Бомба я это... Реально, мне очень понравилось ты что, вот это, вот это а ты, ну, и сама вот это все делала? Кто? А ты, ты снимала вообще? Камеру ставила? А не, я серьезно говорю. Ну, это просто поставить. Не, я серьезно говорю, снимала? <св> да ладно, я шучу. Ставила камеру? Да, Нет. иди. Где ты камера стоишь? Где ты камера стоишь? Где? Ага, хренеть, блин. За этими, за Пишет, да, ты прям за кофтами. Блин. Вот это додумалось, ребята, вы видели, что было? Жесть! Это очень круто, очень, ну я в шоке. Короче, второй рэп, второй раз рэп уже на день рождения мне, mm -hmm. это достаточно приятно, реально очень, очень приятно, класс, не, ну реально круто, ты что, додумалась, блин, я офигел, блин, ну у меня слов больше нет, я не знаю. Подожди, это еще не все, еще сегодня ждет куча подарков. Да. Какая штука у тебя? Стой! А Один или нет такую? <свеч> На! <свеч> да. Шариков? Ты когда надувала их вообще? Посвящение! Ребята, посвящение! Посвящение <священие свеч> в свой Ты день рождения! Ты мне шарики расставляла? <свеч> Очень долго! А что-то что в словах было? Я вообще я просто не разобрал ничего! Ну, я, я вслушал их, но они... Не... Как-то... Что-то везение тебе, да? <свеч> На видео увидишь! <свеч> Я, ну, я, я, я шарашен был второй раз. Ничего себе. Да. То есть ты можешь одеться, выбрать... а теперь тебе нес второй подарок. Еще один подарок? Это еще не последний подарок. Что? Прошу. А я, я тебя буду... свернусь. Хорошо. Ты у меня камеру снимать, я может... Я... Ну, в принципе, да, <связано> можешь снимать, а я сейчас свернусь. Ребята, ну вот это был крутяк. Ну, серьезно, это такой крутяк просто. Крутяк-перекрутяк. И вот это все в день рождения. Мне сегодня 34 года. Ну, ладно, сейчас буду еще ждать. Еще, говорит, еще какой-то сюрприз. Мы посмотрим, Ладно, я сажусь. Давайте, наверное, камеру откручу. И поближе туда возьму. Сейчас надо поубирать эти шмотки тут. Будем ждать. Папа, закрывай глаза. Обязательно? Да. А подглядывать можно? Нельзя. Ну немножко, отниму вас. Ну no. Так Открывай Ладно, давай, ну три Раз, два, три Ого <свят> Вот это Это копилка? <свят> это <Что>? Торт? Торт <свят> Так, давай, не оставляй <свят> Давай, папа, сейчас уроню Жесть <свят> Папа, убираешь? наш веще Это торт? Та да торт, торт. Да ладно. Да папа, убережьми его Вот это поставь. тема. Все подписчики канала в ютубе, вы посмотрите этот шедевр. И эта буква, они тоже настоят, они сладкие? Да. Блин, кто это делал, это чудо вообще? Это самый лучший кондитер города Смелый, Марина. Спасибо большое. Я в шок. Сколько здесь килограмм? Три. Я офигею, спасибо. Мама мия, блин. Ты знаешь, я, его, я, я не хочу его резать. Ребят, давайте я сейчас вас всех сфотографирую на него. Это такой же самый, как у меня камера с Sony. А ну дай камеру. Я вас сейчас возьму и сфотографирую. Те, кто хочет, чтобы эта фотография была у вас, пишите сейчас комментарии. Окей? Договорились? Так ну, как говорится. Я вы... жду коммент. Сейчас здесь стоит другая. Вижу, покрытие. написали. Готовы? Итак, птичка! Только здесь сейчас э, стоит другой объектив. Да, здесь другой объектив. Здесь получается, смотри, тут даже написали 2470. Ребят, вот камера 7С. И вот камера 7S. Вот только объективы просто разные. А так одинаково, практически все практически все одинаково. Его уже нужно кушать, правильно? Да. Но это не картонка. Нет. А ну. Папа. Ребят. Папа. Тихо, тихо. Папа. О. То же самое, что и тут. Папа! А. У где сегодня сделано? Ну, не знаю, печенье. А что? Мастика. Ну это мастика все? Да. Фига себе, блин, реально. А я его сейчас, короче, пофотографирую. Так, ты пока фотографируйся, а я пошла, возьму нам сока и возьму спички, чтобы зажечь свечки. Давай! А я пока пофоткаю. Угу. Ребят, буду сейчас селфить. Все это чудо. Вот зашел я сейчас в социальную сеть ВКонтакте, моя страница. Как вы видите, закрепленная запись сегодня в 7 утра. Я поблагодарил вас всех. Постом спасибо за то, что вы реально меня поздравили. Неожиданно, конечно, 292 комментария это 292 поздравления с утра, самого. Мне действительно, очень приятно. Но у вас здесь очень много. Я, конечно, каждому не смогу. Ну, не, не смогу каждого показать из вас, так как это займет очень много времени. Но каждому из вас я поставил лайк. Каждое поздравление, каждый комментарий я прочитал. Смотрите, везде я пролайкал. Еще буду смотреть. Пока сейчас вот мы писали это видео, возможно, вы еще очень много поздравляли. Я обязательно просмотрю. Но сейчас вот вживую, я смотрю, кто меня поздравлял. Спасибо вам, ребята. Ну вот Никулька, вот Виктория. Ну, у вас очень много. Оля, ну Елена, реально, ребят. Вас, блин, ну, мне сейчас приятно до такой степени, я не могу передать свою радость, насколько мне действительно это приятно. Практически 300 комментариев, 300 человек вы действительно пожелали мне вот, поздравления, счастья, здоровья. У вас очень теплые слова, которые вот дошли до глубины моей души. Если бы я открыл стенку свою, да, вы бы, наверное, всю мне стенку бы забили бы полностью поздравлениями. И видите, как я решил именно в одном посте, но мне очень приятно, что... Вы помните меня вы знаете когда у меня день рождения это достаточно ну достаточно приятно я хочу вам сказать еще раз спасибо вам всем спасибо не просто спасибо а вот ну вот теплое спасибо за то за то что вы у меня есть дочка сегодня реально приятно сделала мне сюрприз я не ожидал вы сейчас это все видели ну в общем вы видите, ну хочется мне каждого, может быть кто себя быстренько тут бегом увидел. Я вам всем жму руку, я вас всех обнимаю. Не знаю, как вам еще передать свои спасибки. Короче, обнимашки всем, реально. Это было вот так, ладно. Подожди, я хочу, давай попробуем. Нет, подожди. Ты первый. Вкусно? Да, с тобой напополам. А, ну хорошо. А ты что вот. хотела этот кусок не весь? Не весь. Ну как ты жадная? Это мой торт, а не тебе. Ха! Че я виделась. Ммм. Ну Вот это бомба. Очень вкусно. Да. Как они его так делают? Я понять не могу. Как это можно сделать? Начинка такая. Пластилин это как мастика. И с мастики вылепливают это все, потом она застывает. Ну ее же можно кушать, правильно? И папа хватит кушать. Да еще хочется, он очень вкусный. А, а, же... а куда мы спешим? Мы, да мы же Мы никуда не спешим. Ну как сказать? Тебе идет еще третий подарок. Какой? Хочу сказать переодевайся. В смысле переодевайся? Как на мусорку переодевайся? Нет, серьезно. Куда переодеваться? Я тебе там уже приготовила одежду. Твоя задача сейчас просто пойти и переодеться. Пи а... В смысле переодеться? Прямо. Переодеваться? Да. В что переодеваться? Умеешь. Я тебе приготовила... Ну, во что? Я тебе приготовила в шкафу. А мы с вами встретимся уже на улице. Подожди, ты скажи, куда мы едем. Я хочу знать. Узнаешь. Нет, зачем переодеваться? В какой? В чистое? В какой? В спортивное? Я тебе приготовила. Объясни, куда? Узнаешь. Папа. Это... Прикол? Не знаю. Ну, окей. Всё. А мы с вами встретимся уже на улице. А да, реально говоришь, что-то темно. Да ладно, все твое печенье. Туда, к машине идут? Я не знаю. Вот хорошо мы слышим. Тихо. Сюда садимся. Так, это делаем. Это мы. Это сзади? Это твоя новая мужчина. Да-да. Так. Все, сел? Да. Я закрою, убери руку. Ты здесь. Здесь тихо. Чуть тебе на руку не села. Все. Погнали. Я. Так куда мы едем? Том, не знаю. Я не знаю, Это жесть. <смех> куда ты меня везёшь? Я сама не знаю, куда мы едем. Куда ты меня <смех> Если Я уже оделась, я уже готова. Да? Да. Надо переделать, всё, залезала. Боже, Дима, я слышу. Боже, Боже на дороге мы стоим посередине дороги так, так давай я сам с ним жив нет тихо тихо себе спасибо я офигею. еще мы едем на них будем не стоит смотреть на них надо камеру какую-то я офигеть ты наверное на утоком вот я был крови не бойся, ничего страшного так, Смотри, как заводится Включаешь на одно положение Все загорелось Выжгала тормоз Нажала кнопку так. Это реально так страшновато Лера сейчас попробовала с инструктором ехать Не знаю, дай Бог, чтобы у нее получилось Я тоже очень хочу, это реально безумный подарок Вообще, я не ожидал. Это надо было додуматься. Ну очень круто. С нами будет инструктор ехать, мастер. В общем, сейчас посмотрим. Дай бог, что у нее получилось. Ох. Она уже поехала. В общем, класс, Но мне очень нравится. Короче, пипец, я топов кукурузу заехала. <реклама> как у тебя впечатление? А не видно? ха мне так понравилось, но безумно, безумно, безумно, безумно. Посмотрите на меня. Да. На похоже? Сейчас дальше идем праздновать. Так что рекомендуем вам. Тебе понравилось? Где? квадроциклы. Очень. Солнце вали, да? Сильно, очень, очень, очень сильно вали солнце. Тебе понравилось? Очень. Очень круто. Спасибо. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш на наши. Два на канала. Наши? Видео Бэйби Лайф и Видео, видео Бэйби. Обязательно два канала. Обязательно, обязательно. Мы Ставьте, Да, мы проверим. Ставьте пальчики вверх. Обязательно. Пишите комментарии. Каждому фотку отправлю с этого чуда торта которое дочка а подробила. Если я, вам я реально понравилось сказать. это видео, действительно, как мне Лера читала Рэ. подарки, пожалуйста. Оцените это ну вот по достоинству, как вы считаете Либо лайк, либо диск Так что, до нового видео До, до нового рэп-клипа Пока